Чтобы на земле Цю истину Всі люди знали Любовь, любовь, є тільки ти Цю истину Всі люди знали Любовь, любовь, є тільки ти Еще раз бажаю. Живите на земле, у мире добрые, счастливые на родине земли. Живите на земле, у мире добрые, счастливые на родине земли. Мамы, люби мои, в счастье в любови найти Птица без крыл. и на мир на небе синеву. Ты глаза мне однажды откры. Голос твой слышу в шуме ветра и дыха. В тьме ночной Ты стучишься ко мне На рассвете везде, соловьи на ласковой песне и в далекой манящей звезде ты миром меня наполняешь этот мир Рядом близко Коснуться к тиши берегов, капли времени тихо, струятся все зовут, бесконечность моя, без конца буду я удивляться, как спаситель мой. Только вспомню Христос Мой со мной Вечером моря огней зашигает, С гор лесистых прохлада несет Любит он Он меня не оставит Мое сердце Он, источник радости спасенному Друг, приди, и ты вонешь Зачем ты печальный такой? Ты паник головою своей. И лицо так покрылось тоской. Иль не видишь ты радостных дней? Что жизнь тяжела Что устала От заботы и от бед, Что кругом на земле Много зла И без счастья Родился на свет Ты на свет Да на земле счастья нет Только он лучший друг Дарит счастье всегда и везде Песни слушать, в них далекую грусть ловлю, слышу сердце и вижу душу. Пой, нам так хорошо в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 Ч ⁇ Ты, маяк, не меркнущий во мраке и тумане. Любовь — звезда, которую моряк определяет место в океане. Ой, на буре поднятый маяк Не меркнущий во мраке туман Права Это с неба ответ, Любовь, всем от Бога привет, Любовь, это с неба ответ, Любовь. желания любовь свет от целей благих влюбленность к себе внимание любовь понимание других влюбленность полна варений. любовь это сила в тиши влюбленность лишь юность и время любовь Состоянство души Любовь Это с неба И слабости и нежности, и сердечность и. И. Валя мне среди потоков слез приди ко мне Холодок Боя с ней грусти Бесконечной Почему Желанный тот ответ Не дает Душе отраду Боже мой Ведь в жизни лучше нет Для меня как быть С тобою рядом Жду ли я Тебя с путей дорог Чтоб скорей Твой лейку желанный, Ты прости меня, мой добрый Бог, Но вопрос застал меня нежданно. Жду ли я тебя, как ждут родных, Искренно желанно, с нетерпением, Дни считая даже каждый миг, Чтоб скорее приблизить том мгновенье. Жду тебя с любовью такой, Чтобы было душе всего дороже. Если вдруг не встречусь я с тобой, Счастье дать уже никто не сможет. Жду тебя, как ждут своих друзей День разлуки, годом измеряя, Сохраняя им в душе Чувствую не пламя, жду ли так, чтобы видели вокруг радостное твое ожидание чтобы со мною даже лучше друг загорелся пламенным желанием, жду тебя, о добрый мой Христос, чтобы выйти радостно. Жду тебя, как солнце среди грез, как утро в холодный темный вечер. Жду тебя, жду тебя, жду тебя.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 Кого-нибудь всей силой в суете Житейской не забудь отдавать Полезно и красиво есть один лишь совершенный путь Жить любовью благословно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 Житейской не забудь Отдавать полезно и красиво Есть один лишь совершенный путь Жить любовью благостным, милый Стань полезным для кого-нибудь Полюби кого-нибудь Гордости камни Ваша любовь превращает цветы Тяжести нет, что любовь не поднимет Нет и того, что любовь не решит Меры то и нет, что любовь не обнимет Нет и того, кто в любви согрешит Нет и того, кто в любви полезным для кого-нибудь.